Приветствую видеообращение для заказчиков компании ⁇ Монолит ⁇ Значит, хотел сказать, что в сложившейся ситуации нет возможности закончить некоторое количество заказов. К сожалению, это не только от меня зависит. Естественно, сейчас трудности. Ну, то, что от меня зависит, на самом деле я сделал, все необходимое я приготовил для завершения заказов практически всех. Но, к сожалению, не у всех сотрудников есть возможность уже в сложившейся ситуации выходить на работу, ну, даже добираться до работы скорее, в принципе, выходить на работу даже и могли два этих дня. Как бы мы первый день после этого всего случившегося мы вышли на работу. Ну, честно сказать, вообще настроение какого-то работать естественно не было позанимались такими уже организационными своими личными уже вопросами поездили компании там к банкомату там кому в магазин запчастей ну, в общем друг другу как могли помогли в принципе это было в четверг и в принципе решили разойтись, но там уже как бы посмотрим, решили так что там в пятницу, завтра то есть как-то выйдем или, но ситуация никак не поменялась в лучшую сторону, к сожалению, но это все такое как бы это значит все знают какая ситуация, смысл в чем? Как я думаю, там до понедельника объявили комендантский час. Как я думаю, если все совсем не станет плохо, ну что я надеюсь, то с понедельника мы просто там даже заказы, которые даже до конца не доделаны, мы их будем развозить в том состоянии, в котором они есть. Я так понимаю, что, естественно, людям нужны и двери, и сейфы, они бы лишними не были. Развозить такими, как в том состоянии, в котором есть, я думаю, что если там у сейфа не покрашена крышка, я думаю, ну при этом он полностью работоспособен, то я думаю, ну, многие заказчики бы не отказались от такого. Поэтому... Ну тоже касается и некоторых дверей, они там ну, по части закончены, то есть э, некоторые даже заказчики уверены в металле готовы, готовы были бы принять, главное, чтобы они были полностью функциональны. Поэтому в понедельник будет видно, будем стараться заканчивать уже начатые заказы, новые заказы, естественно, Вряд ли кто-то собирается заказывать. И в то же время я никаких заказов пока не, не принимаю. Не принял бы, если бы даже людей попросили. Поэтому вот такая ситуация. Надеюсь, что все это прекратится. Как можно быстрее. Поэтому всего доброго. Мира и здоровья всем. До свидания.